стадии сексуальной зависимости какие бывают стадии дальше расскажу сегодня какой вред способна нанести нам любая зависимость куда она способна проникнуть что она способна разрушить и как этому противостоять поехали Итак, всем привет! Рад видеть вас на моем канале. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог, помогаю людям решать психологические запросы. Если у тебя есть такое, пожалуйста, приходи, буду рад тебе помочь. Рад видеть тебя на моем канале. Здесь мы обсуждаем психологию, общество, жизнь, философию, религию, в общем, все, что интересно мне для того, чтобы рассказать вам. Итак, сегодня тема, седьмая уже тема из курса преодоления сексуальной зависимости и сегодня я расскажу стадии сексуальной зависимости. На самом деле вы можете смело вместо слова сексуальная поставить игровая зависимость, зависимость, «зависимость алкогольная зависимость и любая другая зависимость механизмы зависимости одни и те же теперь я хотел бы рассмотреть какие стадии то есть на, как, как она способна нам повредить куда в нашу психику она может проникнуть и какой вред она нам способна причинить но для этого, для этого давайте сначала я расскажу кто такой я кто такой человек что такое человек для того чтобы понять а какие стадии бывают итак из чего вообще состоит человек человек состоит если грубо говоря если говорить максимально сжато, коротко, только по делу, в рамках этого маленького экскурса. Человек состоит из трех составляющих. Это тело, наше физическое тело, наш ум и наш разум. Ум. Он запоминает информацию, обрабатывает информацию. Он что-то желает, он пытается получить какое-то наслаждение что такое разум? разум это та психическая структура которая контролирует ум и помогает уму исполнить наши желания. то есть если я хочу чего-то добиться я вот хочу наслаждаться вот машиной да то разум говорит а как мне нужно эту машину заиметь соответственно теперь давайте разберем как наша сексуальная зависимость способна нам повредить прежде всего сексуальная зависимость попадает в наш разум что такое разум разум это психическая структура, в которой хранятся наши ценности. Что такое ценности? Это те убеждения, которые говорят нам, что для нас важно, а что для нас не важно. Например, у нас может быть ценность, что э, с девятого этажа прыгать нельзя, что э, значит, пальцы в розетку вставать нельзя, что вот здесь вот нужно себя так вести, здесь вот так, вот, вот это хорошо, это плохо. И разум помогает нам. Быть отличными от животного мира, потому что в животном мире там все там разума нет, там только чувство, ум, тело, там только так действует. И прежде всего зависимость сначала попадает в разум. Это самая легкая зависимость. От нее легче всего избавиться. Это самая-самая такая вот легко подающаяся терапия. Зависимость на уровне разума означает, что человек соглашается с какой-то идеей. Он начинает думать, что, а, наверное, изменять жене хорошо. Наверное, вот что-то попробовать неплохо. Какой-то алкоголь, наркотики, всякую вот игроманию, да. Что-то может быть в этом есть. То есть сначала эта зависимость, она попадает в виде идеи в разум. И там начинает прорастать почему это самый легкий уровень зависимости а потому что в этом уровне зависимости мы еще это не попробовали сначала появляется некая ценность в разуме а неплохо было бы вот это попробовать то есть мы еще не попробовали у нас нету привязанности к этому и поэтому от этого очень легко избавиться давайте приведу пример пример здесь может быть такой представьте что вы в 10 утра молодой, красивый, успешный, загорелый, отдохнувший пришли в торговый центр за продуктами. В Ашан вы приехали купить продукты. И тут вы видите, стоит огромное, красивое, мягкое кожаное кресло. И вы садитесь в это кресло и пытаетесь наслаждаться. Вы говорите, М -м, как классно, я сижу в этом кресле. То есть что происходит? Вы пытаетесь вроде как наслаждаться этой ценностью, но по факту вы не устали, вам не нужно это кресло, вы можете очень легко, легко встать и пойти дальше. Это уровень зависимости на платформе разума. Для того, чтобы противостоять зависимостям на этом уровне, просто нужно для этого общаться с людьми, у кого этой идеи и этой зависимости в разуме нет. То есть, если ты, например, у тебя есть в разуме. Было бы неплохо попробовать наркотики, был, хотя ты еще не пробовал, было бы неплохо, наверное, было бы выпить или позаниматься сексом с двумя людьми там, или с тремя. То есть, но ты еще не занимался, ты еще не знаешь, как это, у тебя нет привязанности то очень легко от этого избавиться, избавиться от этой идеи. Нужно просто общаться с теми людьми, у кого этой зависимости нет. Теперь идем дальше. Зависимость на уровне ума. Это уже средняя по степени зависимости. Вот здесь вот уже нужен психолог. Вот здесь уже сложность возникает. Потому что что значит ум? Ум означает чувство, означает привязанность, означает вкусы. То есть зависимость, когда попадает в ум, то человек уже начинает действовать в этом направлении. Он уже идет и начинает заниматься сексом. Он уже идет, начинает смотреть порнографию, быть зависимым от порнографии. И здесь возникают уже два момента. Первый момент, что ему начинает нравиться то что он делает у него появляется вкус к этой деятельности и он начинает возникать привязанность к этой деятельности вот поделюсь своим опытом у меня на консультации как-то была девушка которая одновременно занялась сексом с двумя мужчинами и что там было самое сложное это то что ей это очень понравилось вот лично я считаю, что лучше бы, было бы лучше, если бы ее, они ее просто там побили бы. Ну просто бы, вот не было бы этого секса, просто бы ей там дали бы под затыльник хорошо и выгнали. Что у нее не возникло бы вот той самой страшной вот этого момента, который у нее возник. Момент заключался в том, что ей это понравилось, ей эта деятельность, да, вот это наслаждение, вот эта гамма чувств, она зашла в ее ум. Там поселилась, и теперь ум начинает требовать, я хочу еще, я хочу еще. То есть сначала эта зависимость у нее попала в, в разум, она стала думать, а было бы неплохо попробовать с двумя мужиками, было бы неплохо. Потому что если бы этой ценности бы не было, она никогда бы этого не сделала. Но сначала попала вот эта зависимость в виде идеи, вот этой вредоносной идеи, попала в начало в разум, попала. И она стала думать, а было бы неплохо, может попробовать, может нет. Простого разговора и, показа и демонстрации того, какие последствия это для психики прежде всего будут разрушительными, было бы достаточно, чтобы она бы это никогда не сделала. Но поскольку этого не случилось, она развивалась, эта зависимость, и в какой-то момент времени, с течением времени, она попала к ней в ум. И ум уже сказал, а я хочу попробовать. Хватит думать об этом, я хочу попробовать. Она пошла, создала условия и попробовала. И случилось самое страшное, что все произошло хорошо, все, ей все понравилось, все было очень, так вот сказать, красиво с ее стороны. И самое поганое заключается в том, что здесь ей понравилась эта деятельность. И она теперь вот, вот теперь от нее избавиться уже только с психологом, только серьезная работа, потому что ты попробовал, тебе понравились, твои чувства привязались, и ты хочешь еще. Вот здесь вот уже только работа с психологом. Пример. Пример может быть такой, что ты усталый, пришел домой, сел в кресло и просто отдыхаешь уже. Все, ты просто отдыхаешь, ты уже не хочешь никуда идти, ты уже не можешь, твои чувства привязаны, все, ты уже сидишь в кресле. Это такая аналогия. Идем дальше. Третья стадия, это стадия нашего тела. Когда мы начинаем что-то делать, раз, два, три, у нас возникает, возникает привязанность, возникает гамма вот этих приятных чувств, и наша зависимость, вот это вот сексуальное вожделение, оно попадает дальше в тело. Все мы видели наркоманов. Когда их трясет, у них возникает ломка. То есть здесь то же самое. Может быть такая же ломка от секса, точно такая же. От азартных игр, когда человек уже не может себя контролировать, ему нужно все это. В этом моменте, Разум полностью сломан, он выключен Ум полностью сломан, он выключен И там работает только уже тело Фактически человек в животное превращается Потому что на уровне ума На уровне ума, вот что некое спасение Некая передышка, где может быть Ум, он так устроен, что он имеет свойство Пресыщаться То есть, объясню Когда, например, мы Очень сильно хотим секса Мы прям этого сильно желаем Мы пытаемся его получить и как только мы его получаем, ум удовлетворяется, он начинает чувствовать спокойствие, он успокаивается полностью, наш ум, и наши желания просто остывают на какое-то время. У кого-то это разное время, у кого-то это неделя, у кого-то три дня, у кого-то день. И пока ум успокоился, то есть он, он как бы присытился, насытился вот, этой, вот этим действием, которое он хотел, к чему он стремился, но потом через какое-то время ум начинает скучать, по этим ощущениям, когда мы получаем, да, вот там, от секса, от алкоголя, от чего угодно, он начинает опять нам говорить «иди делай, иди делай, иди. Делай, я хочу, я хочу, я хочу». И мы потом опять идем и делаем. Но здесь есть некая поблажка нам, у нас есть некая передышка. То, когда ум полностью ломается, и вот это вот вожделение, вот эта зависимость, она полностью ломает ум, она попадает в наше тело, то нам уже начинает диктовать тело, и, и тело начинает постоянно хотеть. Вот если мы посмотрим, как вот на наркоманов особенно, как вот их трясет, все, там уже фактически от человека-то ничего не осталось. И это самый-самый тяжелый вид зависимости. Если сравнивать такой некой аллегории, то если на уровне разума мы просто пришли в торговый центр, посидели на кресле, мы легко встали и пошли. Дома мы посидели, отдохнули, насытились чувства. Мы, уст... как бы, как бы, да, мы отдохнули, от, например, от нашей усталости. Усталость прошла, мы с кресла встали и пошли то здесь зависимость на уровне тела это считайте что вы лежите на кровати со сломанным позвоночником и вы уже не встанете и вы уже не сможете встать потому что там тело настолько сильно хочет что там уже фактически только медикаментозное лечение там уже разговорами ты человеку уже не поможешь там когда тело начинает трясти какая здесь терапия и что я здесь по поводу этого хотел сказать очень одну интересную вещь вещь на самом деле очень поганая в нашей психике Вот если бы такого не было мы были бы счастливы намного. Но я сейчас объясню, в чем я вижу, лично я вижу здесь самую большую засаду. Самая большая засада заключается в том, что наша психика, она очень-очень подвижна. Она никогда не может стоять на месте. Вот смотрите, в принципе, по большому счету, если посмотреть, то в нашем мире ничего не может находиться на каком-то одном уровне и никуда не идти. Вот не может. Это либо создается, расширяется созидается, растет либо наоборот разрушается, уменьшается, увядает и умирает. Даже это применимо к нашей психике, то есть даже если вам я скажу, что смотрите вот возьмите камень, вот кирпич, сделайте на заводе кирпич и положите его через время этот кирпич разрушится, он превратится в пыль. Да, пройдет время много времени, но он с каждой секунды больше и больше больше и больше, больше разрушается. И точно так же в нашей психике, точно так же в нашей психике мы либо ее развиваем, от чего-то отказываемся, возвышаемся, нравственно растем, либо мы деградируем. Я за свою практику, за всю свою жизнь, вот сколько я с клиентами не общался, сколько я вот не смотрел разных практик, не бывает такого, к сожалению, в нашей психике, в нашей жизни, чтобы мне, например, человек, или просто человек сказал, значит так, в неделю одну, один бокал вина раз в неделю или там раз в день или занятия сексом раз в неделю не чаще и мне этот уровень достаточен ничего подобного такого в жизни не было я никогда в это не поверю такое может быть на очень короткий промежуток времени пока вот именно ум вот он получил вот этот алкоголь он позанимался сексом поиграл в азартные игры он получил наслаждение и у каждого людей по-разному у кого-то хватает два дня у кого-то недели через какое-то время он соскучится по этому наслаждению и он тебе скажет я хочу еще давай еще давай еще и почему, собственно говоря, алкоголиками это становится Сначала одну рюмочку, потом вторую, потом третью, потом пятую и тому подобное Почему люди сходят с ума на сексуальной почве, да, вот на сексуальной почве их тоже много людей Потому что я вот порнушку посмотрю чуть-чуть Потом вот еще чуть-чуть, потом вот чуть побольше, потом чуть побольше Потом еще, еще, еще И потом приходит человек к тому, что он уже не может отказаться Он просто становится фактически одержимым И он только это и делает Поэтому вся, вся вот эта поганость, она заключается в том, что Не бывает такого, что ты выбрал для себя какой-то уровень и сказал для себя, все, вот на этом уровне я буду не считать себя зависимым человеком, я не буду зависеть от чего-то, мне этот уровень достаточно, я буду на нем находиться. Ничего подобного. Короткий промежуток времени, да, мы можем даже с тобой поспорить неделя месяц полгода год но рано или поздно все равно ты с этого уровня пойдешь либо вверх либо уже там два раза выпить уже там два раза сексом заняться не один а два три четыре и дальше либо наоборот ты будешь все меньше и меньше и меньше работать над собой и отказываться от нее вот это здесь заключается самое поганое, наверное самое сложное сейчас для восприятия потому что наверняка сейчас вы смотрите и думаете но ну, я для себя установлю какой-то уровень и буду на этом уровне придерживаться и для меня приемлемым вот я бы тоже так хотел, я бы реально бы тоже так хотел, бы, что сказать себе, что, слушай, Антон, вот я вот так это делаю, я вот здесь вот так это делаю, это безопасно, это вот для тела безопасно, да, для социальной жизни безопасно, для, для всего это безопасно, я так буду жить. Вот оно не получается, почему-то хочется всегда больше. Это вот как вот в анекдоте, да? Вот, ну не бывает такого, что ты вот одну рюмку выпил, тебе хорошо, ты говоришь, вот я хорошо, и я на этом остановлюсь. Ну не бывает, тебе хочется, а давай еще веселей, а давай еще одну, а давай еще одну. Точно так же вариант, например, зарплатой. Но ну, не бывает такого, тебя, тебя значит, на, на, а, нанимают на работу, тебе говорят, тебе там 100 условных, там, 100 рублей в месяц, вот ты получаешь 100 рублей. И ты говоришь, все, я полностью удовлетворен, мне больше в жизни не нужно, я буду там всю жизнь работать и получать 100 рублей, и через год, и через 5 лет, и через здесь, и через 20 лет работая, у меня 100 рублей меня полностью устраивают. Ничего подобного. Тебе будет хотеться 120, 130, давайте 150. Кто-то предложит сказать, а у нас 170 можно, можешь зарабатывать. Ты, о, я побегу туда. И я точно такой же, я побегу. Я это буду делать точно так же. И вот это вот, она как раз таки то и заключается в том, что наша психика, она не способна стоять на месте. Ты либо все-таки вверх, либо вниз пойдешь. Это вот закон энтропии. Все старается, все, все стремится к минимуму энергии. Да, что либо ты будешь прилагать энергию. И как-то вот нравственно расти, развиваться. Либо ты, если ничего не будешь делать, тебя эта зависимость схватит за одно место и будет тащить вниз. Вот, собственно говоря, <ello evaluation> <с> рассказал все, что я хотел. Без бумажки, без сценария, прям сразу же из головы. Сейчас честненько над этим думаю. Пожалуйста, я тебя прошу. Нажми на подписаться, поставь колокольчик, самое главное напиши в комментариях, что ты по этому поводу думаешь. Я приму любое мнение, в принципе я человек, который принимает любое мнение. Uh, у нас может быть разные мнения вообще без проблем у меня это проблем не вызовет я наоборот обогащусь твоим каким-то опытом пожалуйста напиши в комментариях что ты думаешь может быть я что-то упустил это опять же это мой опыт я не призываю вас к чему-то прямо вот именно вот следовать прям вот принимать все прям за абсолютную истину просто посмотрите может быть вам что-то будет полезно я на самом деле буду только рад если кто-то по потом в дальнейшем я сейчас буду рассказывать в следующих циклах uh, как практически это реализовать на практике потому что пока я рассказываю просто теорию но без теории невозможно до да, теория должна быть но как только я переведу перейду к практике и начну практически говорить как избавиться от сексуальной зависимости у меня будет я, я сделал себе видео ответы на вопросы обязательно у меня уже сейчас много в комментариях пишут вопросов все на все вопросы отвечу отдельным видео и будет сейчас еще ряд видео где я буду говорить чисто практически как свое тело как, как с ним работать, как работать с разумом, с умом, как думать, как не думать, куда смотреть, что не делать. То, что делаю я, я каждое это правило попробовал, и оно вам точно поможет. На этом все. Пока!